Смотрите, такие детишки уже. Смотрите, помогите. Молодежь, а ч вы их уже гладили, да? Я Да? А ч они как-то? Забираешь. Детишки уже. Д ⁇